Друзья, всем привет! Работает прямо шлифовальная машинка по камню, да, с призой. Изготовление роз. Вот такая вот Так вот вырезаются розы. Вот они нарисованные здесь, да, на плите, на граните. Вот фреза по камню, алмазная. Вот такая прямо шлифовальная машинка. Лех, покажи машинку. Вот такая вот машинка, прямо шлифовальная. Обороты до 24 тысяч у нее. До 20 тысяч вернее. 28 тысяч. Да, 28 тысяч, вот, подсказываем.